Друзья, всем привет. В общем, с водой мы разобрались. Теперь нам нужно отступать. Покататься на лыжах. Погодка у нас ну, вот на солнышке минус 15, минус 16 градусов. А в тенечке минус 23. Поэтому едем. Маленечко пока солнечная погода. Едем потихонечку. Покатаемся чуть-чуть. Сегодня на дворе у нас 3 января. Вода у нас есть, все хорошо. Дети уехали в театр с родственниками. А я пошел. Побегаю на лыжах чуть-чуть. Возьму вас с собой. Погнали. Лыжня, кстати, натоптана. Здорово. Я один, что-то никого нету. 3 января. Тишина. Вот лодочная станция. Вот здесь вот у нас. А мы вон там, он вот живем. Если посмотреть, вон там, если видно самый белый домик, это вот наш. А тут контейнеры всегда летом сюда приезжают на квадриках, ой, на гидроциклах, и выгружают их здесь, и гоняют на них. Вот такая вот история. Вот здесь вот тоже пирс новый отстроили. Ну, в том году тоже снимал видео, возможно, уже кто-то видел. А вон там дым далеко-далеко, такой пар в облаке. Это вот Иркутск ТЭЦ. Топит горячее водоснабжение и отопление. Вот это все тоже жилой район загородный. Ну, вот. Поехали дальше, посмотрим, что там году я ездил вот туда, в ту сторону, в правую, вон туда, сейчас, палки запутались. вот туда вправо ездил до самого Иркутска, до солнечного. А сейчас хочу налево туда уехать. Там у меня тоже друг живет, антох Хочу налево, я хочу через Ангару, через саму проехать, пройтись, посмотреть. Каждую зиму, кстати, сюда привозят какие-то контейнеры. Такое ощущение, что тут яхты собирают, потом к лету, хоп, их и нету. Собаки там на меня с лодочной пытаются съесть. Ну все, подвигаемся дальше. Снегоходы тут гоняют. Фью, и туда ушел. Собаки, кажется, не на меня он там лают. Они сзади, он там тоже люди гуляют с собакой, эти собаки на нее... Так, двигаемся дальше, мы еще приблизились к пирсу. Кстати, в этом году сейчас рыбаков не видно, всегда вот тут сидят, много-много. Вон там далеко какие-то вроде видно, вот туда исходить, сходить, наверное, надо. Но туда нет лыжни, придется напрямую сейчас. Так, кстати, снега давно не было и не сильно завалило, в принципе, легко идти, хорошо. Правда, что-то нету никого, 3 января. Все еще спят наверное, на диванах своих пойдем торосы За заторосило все вот так вот и он туда видимо здесь залив здесь замерзло а здесь еще река шла он туда по идее надо он туда в тот мыс а я опять вышел сюда он топит он там ТЦ иркутская Пойдемте сходим он туда. Сейчас дойду вот здесь вот. Скорее всего, тут здесь где-то лыжня. Он тоже коллеги по колее. Поехали только в сторону Иркутская. А я наоборот туда. Нету. Нету тропы. Протаптываем. Лыжни нет. Видно, наверное, да? Вот так будет как протап протаптывается. У людей интересно. Участок. Вот он. И сразу вот тут берег получается. Интересно. Ну, их здесь не топят, потому что водохранилище, оно управляемое. А, щеки замерзли. Челюсти не шевелят вообще. Вот так вот. И вон там, смотрите, тоже. Здесь какой-то бугорок еще такой. А вон там видно, что ниже, как бы, ну, вам, наверное, не особо видно, потому что камера так не передает. А вот я сейчас смотрю, вот здесь бугорочек такой. Слушай, то есть, а там вот дальше, вот если так даже, хоп, видно, что бугорок, да? Лодки рыбачат, класс. Елочки такие. И у всех вон там, он прям дачи видно, что на берегу прям пирса у всех класс. Друзья, еду домой, жена потеряла, где есть? Все, возвращаемся. О, обратно ехать вообще такой хилс прямо в лицо. Обратно будет еще холоднее. Ну на этом, я думаю, что все. Это путешествие у нас с вами закончится не буду обратный путь снимать, а то будет все одно и то же. Всем хорошего настроения. Еще раз с Новым Годом. Всем пока. Все, друзья, я добрался до дома. Все. Отдыхаем. Сейчас еще за, за, поеду за детьми. Все, всем пока.